Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых. В этом коротком видео я расскажу два способа, с помощью которых можно найти правила землепользования и застройки вашего муниципального образования. Первый самый простой – это с помощью поисковой системы «Яндекс». В поисковой строке набираем правила землепользования и застройки и указываете наименование вашего города либо населенного пункта, где вы хотите найти данные правила. В данном случае в моем варианте в результате поиска мне предоставляется возможность получить данные правила землепользования и застройки. Открываем. Это сайт непосредственно самого муниципального образования. Вот она действующая редакция правил землепользования и застройки. Можно скачать полный текст правил, можно отдельно скачать карту для достроительного зонирования и другие карты, соответственно которые являются приложениями к правилам землепользования и застройки. Как правило, с помощью такого простого, самого простого способа, правила землепользования и застройки всегда можно найти. Однако иногда возникают сложности, и с помощью поисковика найти правила бывает сложно. Поэтому второй способ, с помощью которого можно найти правила землепользования и застройки, это с помощью системы в ВГИС. О нем вам расскажет Владимир Гойдин, мой партнер, который записал по этому вопросу полноценное видео. А я на этом с вами прощаюсь увидимся в следующем видео друзья здравствуйте сейчас я хочу показать вам как находить правила землепользования и застройки своего муниципального образования используя систему fgis которая утверждена мин регионом в нее скидывают все муниципальные образования свои правила землепользования и застройки ну сделаем так с яндекса пишем fgis FGISRF. Вот первая ссылочка, переходим по ней. Попадаем в, на сайт. Здесь используются модули Silverlight, поэтому если вдруг выскочит ошибка Silver, Silverlight, то, пожалуйста, установите этот плагин. Там будет написано, как это сделать. Теперь дожидаемся полной загрузки странички. Ничего не делаем пока она полностью загрузится вот нам интересен а, нижнее окошечко которое появилось мы его можем сделать побольше карта нам не интересно сделали побольше здесь есть вот значок с лупой переходим на него и я для примера сейчас буду э, там, любую какой попадется сейчас возьмем например иркутскую или какую там Иркутскую область возьмем Там город Братск Мы его сюда стрелочкой переносим Ну и сразу чтобы было понятно Наверное еще какой-нибудь район взять Ну давайте по Дабинский муниципальный район Здесь чтобы все поселения Перешли тоже в правый список Уже тут двойную стрелочку Нажмем То есть вы видите Сразу с муниципальными поселениями Перешло в список Жмем ОК. Это мы выбрали, где мы будем искать правила землепользования и застройки. Дальше выбираем а, вот, строчку тип документа. Переходим. И здесь есть правила землепользования и застройки. Никуда не, не, не жмем больше. Просто жмем ОК. Выбрали правила землепользования и жмем ОК. И подтверждаем свой выбор. Вот, видите, появилось в нашем окошке. А, значит, поселок, город, все есть. Вот по пользователям легче ориентироваться. Здесь как бы э, общее название, а здесь уже сами пользователи, то есть это уже сами муниципальные образования. Ну, например, нам нужно правило землепользования, застройки, город Бадайбо. Мы его открываем. Здесь атрибуты правила землепользования, застройки это чем утверждено, когда утверждено, кто загрузил этот документ. Переходим во вкладку файлы. Вот мы видим, что здесь у нас три документа приложены к правилам землепользования и застройки. Мы их здесь сейчас не открываем, а просто делаем сохранить все. Он нам предлагает сохранить. Жмем ОК. Выбираем место сохранения. Жмем сохранить. Ждем вот здесь. Появляется внизу полоска загрузки. Как только она заполнилась, файл наш загружен. Переходим в папочку и проверяем. Вот действительно у нас загрузились правила землепользования застройки. Открываем в архиве и как раз то, что нам нужно: файловый э, файл текстовой, в котором будет описательная часть и карты. Как раз то, что нам нужно будет для работы. Вот они зоны. Ж2, Ж1. Все здесь есть. Все, что необходимо для того, чтобы грамотно и четко подобрать себе участок. В общем-то и все. Это вот другая это правило землепользования. Здесь там охранные зоны показываются и так далее. Эта карта нам не очень нужна. Ну и плюс текстовая часть. Ну вот, легко. Заняло это буквально пять минут времени и мы нашли правила землепользования. Все.